Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. 5 тонн санкционной икры, которую задержали сотрудники управления Россельхознадзора по Самарской области, отправили в печку ведсан-утильзавода в Дубовом Умете. Это уже вторая партия санкционной продукции, которую утилизировали в Самарской области в этом году. В феврале на вет -сан утильзавод отправили 144 килограмма мяса утки из Венгрии. Ни для кого уже не новинка уничтожение продуктов в социальной стране России, где пенсионеры собирают продукты в мусорных баках, чтобы выжить. Федеральная антимонопольная служба проверила информацию о росте цен на авиабилеты в России в первый месяце текущего года и не выявила резкого роста цен, говорится в сообщении ведомства. Между тем, по информации СМИ, авиабилеты выросли в цене в среднем от 5 до 33%. Основной причиной роста ФАС называют увеличение топливного сбора и сокращение предложений авиабилетов по льготным ценам и промо-акциям. Не в первый раз буржуазия под новыми предлогами повышает стоимость оказания авиауслуг, делая использование авиатранспорта все менее возможным для простых трудящихся. Действительно, а зачем холопам летать? Пусть выполняют свою работу на земле. В ближайшие 6 лет российские власти намерены допустить в страну до 10 миллионов мигрантов. Это предусматривает концепция миграционной политики на 2019-2025 годы. Акцент сделан на привлечении мигрантов из Казахстана, Узбекистана и Молдавии. Социологи уверены, что такое количество мигрантов создаст серьезный демографический дисбаланс. Снова наша буржуазия проворачивает свою любимую схему, привлекая мигрантов в страну. И дешевая рабочая сила появится, и россияне продолжат винить во всем мигрантов других национальностей, не обращая внимания на то, что во всем виновата буржуазия. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи. По его словам, в настоящее время есть закон, предусматривающий устройство несовершеннолетних в приемные семьи. Федотов предложил разработать подобный механизм и для бездомных, которые достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность. Замечательно, сначала буржуйская власть довела пенсионеров до бездомного состояния, перестала хоть как-то им помогать, а теперь еще и предлагает взять это бремя на себя простым трудящимся. В России уже с конца марта следует ожидать повышения цен на продукты как следует из информации Банка России. Связано это с ростом инфляции, ослаблением рубля и повышением ставки НДС. Эксперты Центробанка добавили, что инфляция будет повышаться. Пика ее роста стоит ожидать в апреле. Тогда годовая инфляция может достигнуть 5,9%. Причем в первую очередь подорожают именно продовольственные товары. А вот и очередное повышение цен под массой новых предлогов. Действительно, а чего же еще россиянам не хватало? товарищ?